Блин, мне скучно, что же мне поделать? Может поиграть в World of Tanks? Нейт меня там не любят и убивают, а у меня потом нервные клетки рвутся. Я, наверное, я в нейте положу. Да, точно. Итак, почему небо голубое? Прямой солнечный свет, бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла. В общем, ничего интересного. Я наверное на рейтинг ютуба загляну. Что? Ивангай на третьем месте, он же вроде на первом был, а кто тут на первом, что Гет Мувис? тут get Мувис на первом месте? Ну хорошо, а кто на втором? Маша и медведь? У Маши с Мишей там, наверное, и бабки немалые крутятся. Фух.